Как быстро набрать подписную базу? Откуда брать подписчиков? Как создать непрерывный поток трафика на свою подписную страницу, не вкладывая огромных денег на покупку рекламы? Как привлечь ресурсы других людей в продвижение собственного бизнеса, своего дела? Как продвигать себя чужими руками? Как сделать так, чтобы другие люди с удовольствием рассказывали своим друзьям о вашем предложении, ненавязчиво мягко, красочно, ярко, непосредственно, неповторимо с удовольствием из уст в уста. Лучший способ это воспользоваться праздником. Праздничное настроение. Всеобщая радость. Отличный повод для того, чтобы люди, поздравляя друг друга, передавали из уст уста ваше предложение получить от вас бесплатный подарок. Для этого как нельзя лучше подходит поздравительная открытка. Поздравительная открытка – это яркий, неотъемлемый атрибут любого праздника. Открытку приятно получать любому человеку. И также приятно поделиться со своими друзьями красивой поздравительной открыткой. А дальше еще приятнее. Ваши друзья делятся красивой открыткой со своими друзьями. Друзья друзей делятся ее со своими друзьями. И так пошло дальше. Как сарафанное радио, как вирус. Ваша открытка будет распространяться просторами интернета абсолютно без вашего на то дальнейшего участия. Вирусный маркетинг – один из наиболее эффективных способов продвижения бизнеса в сети интернет. Создавайте сами, своими руками яркие поздравительные открытки и не только радуйте своих друзей и знакомых, а и привлекайте все новых подписчиков в свою подписную базу. Начните использовать вирусный маркетинг для продвижения своего дела в сети.